Скажите, Здравствуйте, приехали? мы приехали с города Альметьевска. Недалеко? Долго разбирались? Да не очень долго, полтора часа всего лишь. А -а -а. А, приехали сюда потому, что уже работали с нами, или это первое, в первую С вами мы первый раз только сейчас работаем. Почему? Просто мне посоветовали, компанию очень хорошие сказали ли советы? Понравилось работали? Да, понравилось, очень понравилось. А что понравилось? И машина сама по себе стала уже как-то получше. Mm -hmm. Ну вообще машины нравятся они. Mm -hmm. Все оборудование работает. Спасибо вам большое за хорошие слова. Мы желаем, чтобы наша техника приносила вам знаю, радость, чтобы помогала в работе, чтобы все работало, чтобы все было замечательно.